Привет, обещал показать вам обзор студии, которая находится за городом. Находится она вот за этой дверью. Милости просим, включаю свет. Поехали. -да. Ну, заходим. Смотрим сразу же. О, чувствуете, да, как поменялся звук? Совсем другое звучание. Так, это такая уголок почета. Многих, наверное, все, кто заходит, сразу интересует вот это вот покрытие. Очень интересно, что это такое. Это специальный акустический гипсокартон. Называется «Звездное небо». Вот так выглядит студия. Она намного больше. Я еще не показал самое главное. А, здесь медиванчик. Вот, чувствуете, в уголок зашел, звук совсем другой. А, так вот, а, вот, вот, вот этот самый материал. Это акустический гипсокартон. За ним находится специальный материал, звукопоглощающий. То есть не просто к стене это все прибито. Вот. Ну и вот это самое волшебное место, которое здесь находится. У -у -у, с легким бардачком. Это называется творческий беспорядок. Так, ну давайте. Вот у меня специальная лампа, где я снимаю разные видео для вас. Здесь у меня микрофон. Такой рабочий хороший австралийский микрофон называется Road NT 1000 на понтографе, Пантограф или можно назвать его журавль. Mm -hmm. Вот здесь звуковая карта, о которой я говорил, называется она RME Babyface. Отличная карта. С ней работаю. Ну и вот такой мониторчик. В принципе, наверное, все. Что еще здесь сказать? Мои любимые наушники игровой стол. И специальный поролон акустический, который называется мописио в форме шоколада. Так и называется шоколад. Вот выглядит все это таким образом: здесь небольшая подсветочка, что было не так уж и грустно. А, ну и помимо вот этой декоративная штука, тоже поролончик, такой поролон находится. На потолке у меня, если посмотреть. Пила называется. И здесь еще есть волшебное окно. За этим окном зима и работы. По построению Хузблока. Но ну, таким образом я и существую. Работа и дома. И где бы я ни находился. А когда я уезжаю куда-нибудь отдыхать, я беру с собой еще отдельный маленький микрофон. Там я уже прячусь под одеялом, как это происходит. Ну, как поеду куда-нибудь отдыхать, обязательно вам покажу. Да прибудет с вами сила голоса. Везде. Всегда. И при любых обстоятельствах.